Всем привет! Вы на канале Анимаку, озвучивает команда Ринерд Steam. Это топ-7 чертовски смешных аниме в жанре комедия. Седьмое место. Намбака. Намба — секретная тюрьма, из которой никому и никогда не удавалось бежать. Но нескольким арестантам до этого абсолютно нет никакого дела. Посему они то и дело пытаются покинуть государственную границу. Среди местных Дюфрейнов, заключенный номер 15 Джуга, его сокамерник, страдающий игроманией Уна, аниме Отаку Ника и гора мышц, которую хлебом не корми, дай только лакань помахать, Рок. Все эти ребятки в попытке увидеть свободу постоянно действуют на нервы надзирателю Хаджима, что старательно пытается быть жестоким. Шестое место. Явись, Азазель. Студентка Ринка Сакума даже не подозревала, что устраиваясь помощницей в детективное агентство, она попадет в контору к чернокнижнику и почти все свое рабочее время будет проводить бок о бок с демонами. Ведь Акутабе необычный детектив. Для решения проблем своих клиентов он призывает демонов. А так как обращаются чаще всего по делам сердечным, то главным подручным, а куда бы является демон похоти низкого ранга, азазель. И все бы хорошо, если бы хозяин не переписал на Ринка контракта Зазели, который дрится всего-то триста лет. Пятое место. Новая игра. Видеоигры – мое все. Таков девиз выпускницы старшей школы АОБУ Сузуказа. По окончании учебы она отправляется работать художником заднего плана в игровую студию. Но мало того, что выглядит отнюдь не как выпускница, а оба еще и попадает в команду чудаков-игроделов. Сможет ли она воплотить свою мечту, занять роль проектировщика в таком неоднозначном коллективе? Четвертое место. Школа-тюрьма.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 Киёши Фуджина главный герой истории один из немногих счастливчиков Хачимицу. В первый же день он узнает шокирующую для него новость. В Академию поступило только пять парней, включая его самого. И это при том, что девушек здесь около тысячи. Казалось бы, жизнь парней Академии будет в малине, ведь они изо дня в день будут находиться в окружении красавиц. Однако девушки на отрез отказываются разговаривать с ним. Вскоре выясняется, что причина такого поведения связана с неким подпольным студенческим советом. Сумеет ли парни разоблачить тайный студ-совет, угрожающий студенткам Хаченицу? Третье место. Этот замечательный мир. Так уж получилось, что жизнь Казумы Сата Хикикамори, увлеченного видеоиграми, оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия. Такая вот суровая плата за хороший поступок, за спасение человека. Однако очнувшись, парень вдруг понял, что жив-здоров, а перед собой видел симпатичную девушку Акву, представившуюся богиней. Вопреки ожиданиям, богиня не произнесла, мол, «Ну-ка, парень, сгруппируй, сейчас тебе на небеса отправим». Напротив, девушка едва ли не сразу стала объяснять, что ищет героя, способного победить какого-то там злобного владыку демонов, и тем самым спасти какой-то там другой мир. И уж больно этот какой-то там мир был похож на видеоигру, что, безусловно, подкупало. «Значит, гляди», — продолжала Аква, — «если согласишься, можешь взять с собой одну любую вещь или способность. Хочешь меч из хвоста невидимого чудовища? А, хочешь силу горного великана? Ну так что выбираешь?» Долго Казума думать не стал. «Выбираю тебя!» Сообразил он, чем тут же выбил навязчивую богиню из колеи. Так начинаются приключения странного Хикикамори и незадачливой богини по чужому и неприветливому миру, где Казму попытается начать новую мирную жизнь, на время позабыв, что зло здесь никогда не дремится. Второе место. Повседневная жизнь старшеклассников. Перед нами зарисовки из жизни обычных японских старшеклассников, учащихся в школе для мальчиков. Наших героев зовут Тадакуни Фидонори и В своей нелегкой жизни они не решают проблемы вселенского масштаба, разве что эта вселенная зовется их обычной жизнью. Что надо для счастья старшеклассникам? Конечно, где-нибудь поболтаться после школы, повалять от скуки дурака и попытаться раскрыть страшные тайны противоположного пола. В общем, перед нами отличная комедия, сделанная по манге Ясунобу Ямаути. Первое место. Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусоу. Сайки почти обычный школьник. Почему почти? Да потому, что в свои 16 лет парень стал сильнейшим экстрасенсом планеты. С раннего детства он удивлял родителей и родственников. Например, в возрасте всего двух месяцев начал ходить. Что там, даже левитировать. В дальнейшем способности Кусоу стремительно развивались и в конце концов перестали удивлять как родственников, так и его самого. Обычные люди думают, что это замечательно иметь возможность предсказывать будущее, читать чужие мысли и тому подобное. Но у нашего героя все идет наперекосяк. Сайки ищет возможность быть таким же непримечательным, как окружающие люди. Он уверен, что в итоге достигнет долгожданной гармонии, и тоскового душе наконец-то исчезнет. Ну а всем спасибо за просмотр данного топа. Подписывайтесь на канал Anime Kun, ставьте лайк и делитесь этим роликом с друзьями ВКонтакте. Ну а с вами была команда Ринерс Steam. Озвучивали Эдмин Сундера. И запомните, мы всегда с вами. Всем бай!